с вами Шеремиды, И это у нас э, RPG одну старую серию. Потому что, ну, это в принципе черная звезда Dark Star. Да. И я, короче, посмотрел сюжетное задание. И оказывается, мне тогда в прошлой серии всего-то надо было просто расспрашивать у жителей. То есть вот подхожу к нему и спрашиваю, а ты не знаешь, где тот человек? Да. Then... Так, это уже ше шестое задание, а, найдите глава борца. ну, короче, нам сейчас надо плыть туда, вот туда, вот туда, Да. Нужен корабль? Это не ко мне. Слушай, а можешь одолжить мне один корабль? Я дам тебе один корабль, но а ты мне деньги, согласен? Да. Достань мне 192 золотых монет. Ну, короче, можно тогда сваливать. Так, вот я пришел к королю, ой, э, главе порта, да, да. И я выполнил задание, ничего себе. Так, э, а что у нас тут? Поговорите с главой порта. Да так я... Я принес. давай выполню у нас договор. Постой, добыть мне необычный кристалл. Подземелье на горе, черепа, ключ находится тут, в лесу. Достанешь и принесешь, отдам тебе все эти деньги, которые ты мне отдал. Ладно, не горитесь, тот напарник тебе точно понравится. И найдите ключ и откройте гир в подземелье. Найдите рубин. Я понял. Нет, теперь надо просто взять. Э, ну да, в ту пещеру пойти. И взять где-то ключ. Только вопрос, где На монтаже я понял, что я искал не в тех местах ключ вопросы. Ну, короче, мне интересно, что там, поэтому мы сделаем вот так вот. Я думаю, никто не против. Я понял. Я вот тут заметил, что тут есть еще ну, вот эта вот штучка, и поэтому я буду плыть туда. Ну, короче, я нашел кнопку там... Я вас так где? Ну, главное, что нашел. Ну, короче, кнопка и открыто пойти а там должен был рычаг быть ну ладно это уже такое неважно выберемся как-то и э, не ожидал в смысле потом э -э -э -э -э. потом потом потом потом потом дайте жить жить жить, жить. Да, так ну, у меня нет, тут ничего ну, давай-ка, иди-ка сюда, я тебя Здорово. Я вот смотрю, и вижу, у меня два. Я тут смотрю, я тут смотрю а у меня два рубину. Так, ну у меня откуда за два рубина, и все, я ему дал. Так, и, ну короче, я вот это вот продал, теперь Ой? я принес, надеюсь, на этот раз ты меня не обманешь. Да, ты его принес. Держи ключ от твоего нового напарника. Из его в тюрьме? Поговори с охранником. Скажи, что я сказал его освободить. Как тебе странно, что у него напарник в тюрьме, ну ладно. Так, и э, слушай, мне приказали вы выпустить одного заключенного глава порта. Да, мне предупредили, его зовут За З З Задор. Согласен, странно. И... Там было написано поговорить с пиратом. Ну, вот тут пират. Привет! Хочешь отправиться в опасной земли Ищем добровольцы. Да, мне нужно срочно туда. Та там пленили нашего представителя. Тогда плывем быстрее. Отправиться на остров. А то он не работает. А, нет, надо было убить. Так, ну и что у нас там по сюжету? Убейте всех утопленников. Завершите вместе с капитаном. Нет, сейчас теперь надо найти капитана. Я тут, чтобы придумать, как найти представителя конзола. Как я слышал, его похитили. Скорее всего, он на соседних островах. Поищи там. Спасибо, конечно. А, ну я понял, где... Вот соседний нормальный остров, и вот еще какой-то. Ну, или я вообще не знаю, какие острова тут могут быть. Ну, короче, все отправились и на юглах. Так, ну это явно не то, что я ждал, потому что я это не ждал. Зачем мне какие-то бандиты? Это вообще моя территория. Что ты сюда пришел? А? Это моя территория. Ну, ну. Так, короче, не все равно на вас дайте я посмотрю, что. -то. Понял бумажки какие-то. Привет, привет, всем привет. Да-да, это я популярный человек, это я популярный человек. А, нам походу туда надо, поэтому да. бумажки, странная записка, я понял. Странная, странная записка завершено. Да что это такое? Да не, ну я все, я я отправляю. Так, и что у нас под, по сюжету? осмотрите Соединенный остров поиска хулик понял мне сейчас надо идти к капитану и вот так вот упал и тут написано что он находится внутри горы интересно какой ах да тут всего одна гора отправляйся туда он скорее всего там а, не, у меня чисто такой вопрос, а почему по сюжету я не мог сам найти, где эта гора? Так, найти вход в гору, начать поиски, я понял. Ну, что тут, какой-то босс был, я видел это точно. И какие-то черные вот такие вот люди, вот, которые меня избивают. Ну это такое, нам скорее вообще надо туда. Ну я хочу посмотреть, что у нас в этой горе, потому что это гора. Ну я оббежал вокруг горы, на гору залез, ничего я не нашел. Может не сюда надо? Ну если появится в горе есть вот эта дверь, поэтому я сюда захожу. Там розово стеклянный, я комната, поэтому да. И нет, не угадал. Что? Ты, ты кто? Я уже ты не согласен с тобой биться. Ты кто? Я вообще не не соглашался никакие битвы, поэтому где бумажка а? Да ничего че это такое? Я вообще пришел. Я... А че пришел? Просто потом хотел. Не, не заставлю. король. слабиться Откуда мне ключ от пещеры? точнее ну, короче, вот помните вот это место, там где я добывал рублин Откуда мне ключ? Да. Не понял. Чего так много резко? что это такое? А? Я знаю что можно сделать, можно отправиться домой, в смысле, <гас> мне вот интересно, а человек который создавал эту карту, не потому что у меня может не быть, я не знаю, меч сломался, там броня сломалась, что-то еще? <гас> так, ну я думаю теперь я побежу, победю, да, Ну, у меня того убить есть. Вроде что я сделаю? Что же, я скажу другим? Ладно, надо отправляться. придумал что-нибудь на ходу. Надо все рассказать, капитан. Эм... Человек, который созвал эту карту, не подумал, что можно убрать эту надпись при нажатии. Ну ладно. Так, ну... Тут где миллионер значит... Так, ну, короче, не убили, что? Что нам делать? Ладно, собери, соберись собирайся, мы к королю это к А к этому королю, которого я не знаю, ну ладно, и так сойдет. Слышу, у меня брони нет, может, они кто такие, зачем пришли? У нас плохой вес, говорите сразу был убеден представитель гонзол дальше это я приказал его убить он вел себя слишком подозрительно другие говорят что он хотел устроить саботаж отправить отправить меня и встать на мое место и тогда в мире воцарил один король он сказал вы не беспокойтесь отдохните дома ну кто теперь будет новым представителем? На этот вопрос я не могу ответить. Ну ладно, тогда мы пойдем. А награда будет? Ты не слишком много просить награду с короля, стража вывести их отсюда? Да. Не, у нас походу вывели. А так, а... это все круто, но можно было Это финал. Понял, какой-то финал, какой не понял. А кто такой Турия? А еще он там. Блин. Вот у меня такая кнопка. поэтому отправляемся домой. Так. И теперь я могу выпить броню. Ну, я думаю, на этом мы пока что закончим, поэтому всем пока-пока. И вы можете выбрать видео какой вы хотите, там справа или слева, или подписаться на мой канал, а также вы можете перейти по ссылке в описании, зайти на мой дискорд сервер или скачать мою игру.